Вспоминаем наших предков, это земля, где был принят в 922 году ислам. И, конечно же, наша задача сохранить нашу религию, наши традиции, обычаи. Но и самое главное, чтобы сохранить нашу духовность, духовность нашей страны, мы должны иметь достойные учебные заведения. Таким учебным заведением призвана стать Болгарская Исламская Академия. 21 мая был заложен первый камень в будущий Центр Исламского Образования Мирового Уровня. С самого начала масштабного проекта помощь его реализации оказывал Казанский университет. Именно руководству ВУЗа удалось настоять на том, чтобы включить в концепцию по развитию исламского и исламовического образования высшую ступень обучения. Таким образом, Академия станет единственным учебным заведением России, в котором будет вестись углубленная подготовка магистров, докторантов и аспирантов в области коронических наук. Ведь сейчас страна особенно остро нуждается в деятелях ислама, которые могли бы грамотно разговаривать с молодежью и показать им, как жить в мире и согласии. «Значительное количество историков, музеологов, культурологов Казанского федерального университета приняли участие в оценке степени воздействия нового строительства на объект всемирного культурного наследия в Болгарской городище. Дело в том, что само строительство можно было начинать лишь с разрешения Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, и здесь мы действительно приложили массу усилий для того, чтобы подготовить это обоснование». Уже через год Болгарская исламская академия сможет одновременно принять порядка 300 учащихся. КФУ будет оказывать методическое сопровождение деятельности нового учебного заведения. Кроме того, планируется, что Казанский федеральный и Российский исламский институт будут участвовать в отборе преподавателей для академии. В России большое количество пустяков собственных религиозных образовательных учреждений, мидрасе и университетов исламских, поэтому, наверное, из из этого огромного количества молодежи мы могли бы выбрать наиболее талантливых, которые могли бы продолжить свою подготовку здесь в Татарстане, в Болгарии. Стоит отметить, что в основании Исламской Академии гости заложили капсулу с посланием потомкам на русском, татарском, английском и арабском языках. В нем ныне живущие обращаются с просьбой к будущим поколениям хранить духовность и ценности ислама, главными из которых являются мир, согласие и веротерпимость. Возрождение этих основ и будет главной целью Болгарской Исламской Академии. Диана Авакян, Роман Самарин, Универ -Ньюс.